Пока мы мерзнем в Киеве, будут у нас обзоры в экспертных беседах с турбанжур о теплых направлениях, а именно о Египте, о отелях 4 звезды, вот на самом деле делаем обзоры разного уровня отелей, и то, что вы запрашиваете, и то, что запрашивает у нас турбанжур, это также отели не только 5 звезд, а отели 4 звезды. Первый, который мы будем сегодня разбирать, это Grand Oasis Resort Резорт Шарман Шейх, отель на самом берегу моря в Шарман Шейхе в Египте, всем привет! Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель агентства Турбанжуры. со мной всегда наша команда наших экспертов и менеджеров. Это Екатерина Тарабан. Привет. Катя наш менеджер офиса в городе Киеве. Сама, вот можно сказать, с корабля на ВАУС отеля Гранд Оазис Резорт Шарман Шейх будет делиться самыми-самыми свежими впечатлениями, ощущениями и информацией с отеля. Да, Grand Oasis Resort, отель в шарм шейхе позиционирует себя как 4, даже с плюсом, звезды отель. Самое основное преимущество, ну это, наверное, есть самое основное преимущество, то, что вроде как 4 звезды и первая линия. Отель расположен не ну, я, дай скажу, ну просто в шарм шейхе просто на самом деле мало очень отелей, да. именно в шарм шейхе У нас сегодня будут обзоры и по Хургаде тоже, но именно в шарм шейхе действительно на пальцах можно пересчитать, сколько mm -hmm. именно 4 звезды находятся на первой линии, да. да и, кстати, предыдущие обзоры мы уже делали четырехзвездных отелей на первых, на первой линии вот как бы дошла очередь до гранд оазиса mm -hmm. а, отель расположен возле площади сохо в бухте шарксбей то есть кто уже был вот, даже не был но слышал сохо все думают о классно это же есть куда выйти да есть куда выйти там буквально ну, я не знаю 10, до 10 минут это таким очень плавным хорошим шагом а, идти от аэропорта где-то три километра то есть ехать совсем недалеко вот мы Uh, нас, наверное, где-то минут 20 или 30 это заняло за счет того, что завозили еще в ну, Предыдущий. предыдущие отели, да, и получается, да, здесь был из пятый отель, ну, и за счет этого немножечко как больше по трансферу. Но так, в принципе, там недалеко. Uh -huh. Ну, то, что ты говоришь, что находится э, там, где Соха Сквер, в этой бухте, ну, в принципе, в чем здесь плюс, да, так как там uh -huh. находятся одни из лучших отелей, uh -huh. да. Вот. вот мы заезжали и в Савой, и в Северу, как раз всех этих туристов. Высадили да. и уже да, поехали дальше. И на обратном пути, соответственно, нас забрали первыми. Заехали уже потом и в Совой, и в Хилтон вот, и в аэропорт. То есть трансфер от аэропорта там, ну, буквально 30 минут, наверное, это вот максимум, смотря как там будут загружаться, выгружаться туристы. Okay. А, вот, отель по территории он. А, что хотела сказать, он вообще был открыт в 2002 году, если я не ошибаюсь, он был закрыт на реновацию и вот э, в, конце, в, конце да, в конце 2018 года его открыли. Он сейчас эксклюзивный отель одного из операторов, то есть в прода ну, продаже он есть только у одного оператора. Вот. И что хотелось бы, как бы отметить, сама территория отеля очень ухожена. Даже вот когда заезжаешь, там, он, как бы, если смотреть по карте, это площадь Соха и улица да, идет. Он такой, как тупиковый. То есть, Дальше уже никаких отелей нету, и дороги нету, нету какого-то движения, каких-то там машин, такого-то ничего не будет. Когда заезжаешь, это зелено, и непосредственно, когда вот заходишь в лобби, в первое впечатление складывается непосредственно, когда ты заехал и зашел в лобби, uh -huh. а, то сложилось, думаешь, ну, так, в принципе, все чисто, все так ухожено, а Загруженность отеля тоже достаточно высокая, потому что... Ну, как бы Рассчитывать на то, что заселение сразу по прилету, если вот это будет раньше двух часов ну, Скажу откровенно, это маловероятно Либо за доплату, а это где-то 30, если не ошибаюсь, по-моему 30 долларов за двоих идет Либо ждать двух часов Ну, У нас было, мы прилетели где-то около, в отеле уже были где-то около 8 утра вот, просили заселиться раньше, там как не там не улыбались. Нет, нет, либо только либо доплата, либо ждите. Браслет одевают в половине одиннадцатого, вот, и два часа уже заселения. Ну, в принципе, такой, знаете, как лайфхак, можно сделать, даже если ну, не, не, не хочется тратить эти дополнительные там, 30 долларов, вот э, можно ставить вещи, переодеться, пойти непосредственно. Мы даже еще не, дожидали, не дожидая, чтобы нам одели браслеты, мы переоделись, пошли на, на пляж и на бассейн. Потому что ну, в лобби сидеть тоже не совсем ну, вот интересно. Интересно, ну действительно. Mm -hmm. Ну и на самом деле это относится ну, не только к этому отелю, да, но, mm -hmm. в принципе, э, лучше такие вещи, да, там, шлепки, купальники какую-то ну, одежду, которая стоила сверху, особенно это будет актуально вот дальше, когда уже такое, скажем, холодно, да и даже сейчас уже у нас прохладно, да, то есть или в зимний период времени, когда ты приезжаешь такой еще весь одет, да, то есть тепло, вот, чтобы эти все вещи можно было оставить, ну и, соответственно, уже наслаждаться а Да, тем более на ресепшене есть камера хранения, непосредственно место, где можно переодеться, ну, это, в принципе, а, вот. Некоторые, конечно, кто с нами заселялся, говорит одна женщина, вот я была в пятерках, даже дешевле было за... ну, заселиться раньше, почему здесь такая стоимость, или вообще нас заселяли Это бесплатно, платить. да. Ну, на ресепшене мило улыбаются, говорят, такие правила отеля. Ну, социально, да. Да, конечно. И кстати, что хотелось отметить, сам отель он входит в группу своего интернет. Ну, группа «Совой», то есть руководство идет непосредственно ну, отеля «Совой». А мы, как, как мы знаем, «Совой» – это, в принципе, один из самых ну, как бы, топов, да, и, скажем так, Отели, отелей, да, да, да и как раз вот и тоже принадлежит да, тому уже хозяину, да, то есть здесь вот все а, это, да, и все, ну, сразу вот, ну, как бы, если продолжать эту тему… Uh, у отеля, получается, есть один ресторан основной, где кушать а-ля-картов. Вот как привычно, бы ну, спрашивают, а какие а карты там рыбные, э, итальянские, то э, пока нет, хоть заявлен, что есть рыбный а карт но он еще не работает. Возможно, в будущем будет работать, но пока нет. Но э, отель предоставляет э, скидку на а-ля-карты на Сохо, да, там 25%, если я не ошибаюсь, по предварительной записи. То есть, если недостаточно в отеле еды и хочется все таки разнообразия какого-то можно на ресепшене заблаговременно записаться и пойти на Сохо в а-ля-карт ресторан. Но на самом деле в отелях 4 звезды, даже не во всех пятерках mm -hmm. сейчас есть бесплатные а карт рестораны. То есть все-таки ну как-то меньше и меньше всего. Раньше там было 3-5 ресторанов, то есть сейчас все, все меньше и меньше. Поэтому, мне кажется, для 4 звезды это даже и нормально, что его там нет. Да, при том, что само питание, в принципе, я не скажу, что оно было очень разнообразное. Оно было однотипное, но оно было вкусное. Было, было мясо, это курица, говядина, она. Это в принципе типичное да, для Египта и повторимся, что для четырех звезд была рыба. Были море ну, как бы когда был там рыбный день из морепродуктов еще были миди, но они были не отдельно, вот приготовленные, а там с овощами сделаны на как на гриле, вот. и само питание даже если оно не, не, не, не разнообразное, но оно было достаточно вкусное, его хватало, не было какой-то вот, что очереди, что-то не хватало. Слад... вот что хотелось еще отметить, это сладости. Не знаю почему, но прям мне вообще сладости зашли и их не там халва в разных разновидностях, там и какая-то завернута, и, и потерта, и эти бисквиты, и какие-то вот песенюшки На завтраке каждый день были, эм, как они правильно называются, вафли, которые потом можно заливать, ну, сами вафли выпекаются mm -hmm. и заливаются там э, или шоколадом, или каким-то кремом, mm -hmm. и тоже очень, ну, такие с... <связь> <связь> ну да, ну, как, как гафре, просто не знаю, как они правильно <связь> называются, но они были каждый день, и какой-то там проблемы, что их там не хватает, или еще что-то такого вообще не было. У нас было, наверное, мы три дня даже не попадали на обеды, Не хотелось уходить все... с пляжа. Да. Вот. Что касается самой территории. Территория отеля, она компактная, вытянутая. И я не скажу, что она очень маленькая, но она и небольшая. Вот. Сам отель состоит из основного корпуса, трехэтажного корпуса. И плюс еще дополнительные корпусы. То есть основное это непосредственно лобби и... Такое, как подковы, да, подковообразные расходятся по номерам. И дополнительные корпуса, они идут параллельно море. И за счет того, что территория, она ближе к морю, она идет такая, ближе каскадная, и сам пляж каскадный, то вот эти корпуса, которые параллельно морю, с них вид открывается на море. Но тоже, если, вот нам то у вас будет номер с, номер с видом на море, в связи с тем, что я там еще отмечала, как молодожены. Вот, я же говорю, какой-то комплимент может ну, будет. И говорят, у вас будет хороший номер с видом на море. А, ну, это не означает, что вот мы выходим, и и это полноценный вид на море, да, за счет того, что, допустим, если стоит первый корпус, и это первый этаж, а там идут двухэтажные уже корпуса, а, то это идет сначала, как бы, вид крыши непосредственно предыдущего, впереди стоящего корпуса, и там уже море, ну, вид, конечно, есть. Ну, мы напоминаем о правилах Sea вот, все-таки не си фронт, Если 30% есть море, то это уже считается вид на море, и что я хотела сказать еще по номерам, хоть везде заявлено, что номера типа стандарта, они везде одинаковые в плане площади, вот, то все-таки так вот проходила, смотрела, в основном корпусе, как мне показалось, корпуса, номера немножечко поменьше. И мы были вот в этом корпусе, который параллельно морю, там они какие-то побольше. И еще такой вот момент заявленный, конечно, на ресепшене говорят, что есть номера как с двумя раздельными кроватями стандарты так и с одной кровати. Но с одной кровати надо как бы сразу предупреждать их, наверное, очень мало, и они но ну, они постоянно заселены, поэтому ну в принципе там не проблема сдвинуть, это будет еще больше по площадь по размерам, чем двухспальная кровать. Слушай, ну давай по пляжу, то есть, да, это первая э, линия, да. то есть, да, это бухта Шаркс Бэй, да? Да, да. Вот, то есть, и соответственно, что же там пляж какой? Пляж идет каскадный, там таких как четыре, то есть я не скажу, что он прям там некомфортно как-то спускаться, то есть шезлонги так, так стоят, что в принципе комфортно, нету какого-то нагоможения, что там рядом кто-то лежит или, или может даже прилечь, то есть он достаточно длинный и каскадный. И непосредственно в ход моря есть расчищены несколько лагун и понтон, понтон небольшой, и и, и спляж в большом смысле короткий. Тех, ну, да, да. да, он короткий, и в принципе даже он, за счет того, что он не стационарный, но в принципе он достаточно комфортно, потому что он широкий, и есть ну, такие, перила. перила а, да. так это и его нет, ну как бы не сильно калыха, а тут вот мы в предыдущий раз были, он там был не ну, как бы, уже, чем этот, и не было этих перил, и когда волна, там, конечно, был такой аттракцион да, дойти. То здесь, за счет того, что он шире, и есть эти перила, то, в принципе нормально. А по поводу, ты говоришь, есть расчищенные, то есть там как можно зайти, по грудну, то есть насколько mm -hmm. там... Там вот насколько... они, да, есть таких как две маленьких расчищенных зоны, то есть сам, они такие как, как маленькая такая в маленькой такой скале, вот, там заходить, ну вообще, наверное, ну как бы, люди чуть ниже колена, Это до, до, до обеда он как-то идет, было больше, как прилив, после обеда немножечко отлив, в первые дни, да, и ну, со всеми маленькими детками, чтобы они там тоже там поплескались, с песочком поигрались, потому что сама вот сам вот вход, он будет такой песчаный, потом коралловая плита. И в первые дни мы обратили внимание, что оттуда э, заходили прям с этого берега, заходили в э, тапках или вот как э, мы делали, одевали ласты и спускались, то потом не разрешали, сказали, что ломается Коралл и ну, постоянно вот за этим следили, не разрешали mm -hmm. заходить. А, сам коралл вообще безумно красиво, очень понравился. Но ну, в принципе, все хвалят в бухте, в этой бухте коралл. В последний день даже была черепаха das. приплывала, да. Но так как ну, мы как раз в это время были без фотоаппарата, без ничего, чего-то не додумали, что кто там фотографировал, чтобы хотя бы фу, да, перекинули фотографии. Вот, но такая потешная, очень интересная и один раз за все время приплывала черепаха из животного мира тоже разнообразное. Ну вы везучки, слушай, ну видели черепаху, круто. Да, ну это так вообще даже необычно, честно говоря. Там сразу по пляжу черепаха, черепаха, все ж давай, все в, давай, да, в все давай воду, а она видимо сама перепугалась. И давай, переш... ребята, до свидания. Да, да, до свидания. Вот и непосредственно. А... По, поводу, Риф, э, по рифа. поводу рифа, да, он, ну, красивый. И единственное, рядом стоящий отель Four Seasons. Пытались проплыть туда, но нет. Возле, ну, как бы в сторону Four Seasons, чтобы хотя бы посмотреть коралл, там даже да. по воде э, а, Да, сразу свистят. Нет, нет, нет, возвращались. А в другую сторону там, непосредственно, вот у меня. Э, Супруг плавал туда чуть ли не до экспириенса, доплывал, но очень далеко, мы потом по карте смотрели, там ну, выплывал, конечно, на каких-то пляжах, там, просил, чтобы э, хотя бы... Отдохнуть? да отдохнуть, вот. но говорил, что все-таки в нашей части вот сюда коралл был покрасивее, там уже более такой как бы песчаный, но тем не менее животный мир тоже вот рыб, рыбки посмотреть можно. Ну, я да. думаю, кстати, что они в целях безопасности все-таки, отель действительно высокого уровня, seasons, да, и соответственно, чтобы вот не было формата ой, я выйду, а потом как бы да, я как-то затеряюсь а ну, Я не знаю, почему в той стороне даже пытался проплыть именно под водой, но в любом случае это без акваланга, да, только с трубкой как-то на выплыть хотя бы чтоб с трубки взять воздух не не разрешали mm -hmm. все равно просим mm -hmm. на свою территорию но тем не менее в другую сторону можно плыть mm -hmm. куда там куда доплывешь mm -hmm. ну или у себя Плывет. там тоже классные кораллы но mm -hmm. давай еще по анимации что там а, ну, по самому отелю да, сама территория да. она очень хуже на что хочется отметить персонал персонал достаточно ну он старается в такую жару днем, как бы, только проснулся, идешь, они там уже что-то делают, поливают, то есть территория очень ухоженная, она, скажем так, не, я не скажу, что прям зеленая-зеленая, но где непосредственно есть эта зелень, она такая контрастная, зеленая, ухоженная, да, есть очень много локаций для фотографий, таких красивых, ну, как бы красивых фотографий, там есть даже фотограф, которые можно взять, так. да, нанять, пофотографировать, и... А, ну, сразу, чтобы к анимации перейти, скажу, что отель больше, скажем так, семейный для пар. А, возможно, с детками, но как бы, если детки там 10-12 лет, им, возможно, может быть скучно, потому что горок нет на территории отеля. И сама анимация, я не скажу, что она активная. А, днем, да, они занимаются с детками. Есть как бы, утром там и зарядка, и танцы живота, и йога, и на протяжении дня и дарцы и водное поло, вот, ну вечерняя анимация, скажу, ну как бы скучновато. Тот, кто хочет какой-то вот там тусовки, там, я не знаю, там познакомиться, может, с кем-то, если там две подружки либо два друга, то может быть скучновато. Они, то есть, конечно, тогда лучше уже выезжать на какие-то дополнительные? Вы, да, дискотеки. они конечно от отеля есть трансфер непосредственно в наму там ездит каждый день. Или в сухо можно выходить? В сухо можно выходить. Ну в сухо тоже может каждый день всем. Ну, может надоехать да. Да. А, вот и плюс еще дело трансферы на дискотеке в фарановскую бухту там на пляжную пенную вечеринку делали uh -huh. выезжали и в ночной клуб куда-то еще выезжали ну, мы не выезжали поэтому ну, у, нет, как на бы... вам было не поэтому как бы отзывы ну говорили что нормально тот, кто хочет каких-то вот движений, это только вот с выездом. Потому что в этом отеле 11 часов, все, тишина. И ну, а для раз... тех, кто любит тишину, красота. То есть, то да, такой вечер. более размеренный семейный а -а -а. отдых. Возможно, там, с целью поехать на экскурсию еще. И, возможно, еще как бы нет такой прям активной вечерней анимации, потому что на территории нет амфитеатра. Сама анимация проходит, это как бы, идет это, дорожка между корпусом и бассейном и то есть на этой дорожке а, возле бассейна шезлонги но это если сидишь на шезлонге смотришь ну, сзади все угу. действо а, стульчики которые ставят спереди не всем хватает кто на ступеньках, кто на втором этаже смотрит ну кто стоя стоит смотрит это кому интересно вот ну скажу анимация как бы, так слабенько. вот да в этом плане хорошо ну, давай переходим к вопросам у нас есть вопросы есть ли комплимент мало а, комплимент это в виде фруктов, тарелки фруктов. Угу. У вас ну, была? Ты как бы проверяла? На второй день. Ну, в принципе, была, что тоже хорошо. Да, это хорошо. Кстати, по поводу номеров. Номеров выбирали каждый день, номер предоставлялись две. Ну, как бы на человека пол-литровая бутылка воды каждый день. На самой территории бутылированной воды нет, только кулеры. набирать. Да. Хорошо. Так, если в отеле мороженое и вот кофе или порошковый? А, мороженое есть, за доплату там получается около доллара и три вида. Ну, для, ну, разнообраз... так, 4 звезды для разнообразия... 4 Для разнообразия, да, есть... для разнообразия можно а, взять по поводу... Хотя доллар Да. Угу. А, для, о, по поводу кофе, кофе с кофемашиной только. Угу. хорошо так, здравствуйте, скажите пожалуйста есть ли в баре на пляже джин и виски сколько воды положено в день на одного гостя и можно ли взять например в бутылках на баре а, ну вот я повторюсь в день получается полулитровая бутылка на человека идет в на территории бутылированной воды больше нет только кулеры, то есть набирать с кулера воду и по поводу алкоголя на баре, на пляже только пиво. И вообще из алкогольных напитков, получается, идет на бассейне, на пляже, это пиво. В основном ресторане еще идет вино на обед, ужин. И на лобби-баре там тоже идут, получается, вино, пиво. Из вот таких вот напитков, честно скажу, мы даже не пробовали. Они там есть. Ну, что конкретно и какого оно качества? Пиво, ну, пиво пробовали ну, нормальное, плюс-минус ну, и да, и вино тоже в принципе можно пить вот ну, кстати такой иногда практикуется что именно на пляже идут слабоалкогольные напитки угу. или их нет там вообще то здесь вот пиво будет ну и уже безалкогольные да. напитки и также еще кстати в течение дня почему мы все-таки не попадали на обеды на пляже идут перекусы там хот-доги гамбургеры какие-то овощи еще делали на гриле и на территории еще, еще пицца и пицца кстати достаточно вкусная была ну, поэтому кто не успел на обед там или ну, не хочет не хочется, время, да. да то в принципе можно mm -hmm. там перекусить ну mm -hmm. отлично ну и всегда конечно же вопрос какая стоимость данного отеля мы всегда подбираем нас на данный период самые оптимальные предложения вот и Катя сейчас их нам озвучит они будут с вылетом mm -hmm. из Киева на 7 ночей на два человека Uh, да, Гранд Оазис Резот с Кива на семь ночей, на двоих взрослых получается 1108 долларов, это с 21 октября, и на двоих взрослых плюс ребенок 1456 долларов, тоже с вылетом с Кива на 21 октября. Ну, кстати, это уже отличная погода. Вот считается октябрь месяц, то есть самый-самый сезон для отдыха в Египте. Вот, то есть и там уже совсем скоро будут детские, детские каникулы. каникулы как раз, в да. этом году так просто разбросали у всех детские каникулы. У кого-то прям в конце, у кого-то раньше. То есть вот много разных форматов. Поэтому, если вас интересуют на ваши детские каникулы запрашивайте. Ну и если просто на другие даты, вот всегда. В офисах Банжур мы вам прочитаем на ваше количество дней, на ваш состав. Ну и, кстати, этот отель, вот если мы говорим о зимнем периоде времени, а мы идем, скажем, в, в глубокую осень mm -hmm. и а, в зиму, да, то он как раз расположен в бухте, и это один из отелей, который мы будем рекомендовать в, в это в зим... время. Да, в в зимний время. период. То есть мы, у нас есть обзоры по региону Напка, где все-таки более будет, не более, а будет самая ветреная бухта, то этот отель вот мы можем рекомендовать и в зимний период времени тоже. Ну, да, и, ну да. в принципе, нюанс, как бы, рассказывать можно еще много, и, ну, есть определенные нюансы и плюсы, но зная все эти нюансы, плюсы и минусы, то, в принципе, отель как бы, можно рекомендовать. И по контингенту, что самое еще тоже хотела сказать, угу. очень много отдыхает европейцев, итальянцев было очень много, ну, и арабы были, ну, арабы, в принципе, они, наверное, везде будут отдыхать, вот, Странные СНГ, Украина, Россия была, скажем так, в меньшинстве, чем европейцы. Mm -hmm. Ну, даже вот так вот, и отлично. Ну, действительно, рассказывать о отеле можно много, так что, если у вас остались вопросы, обязательно нам их пишите или звоните нам по номеру телефона, который вы видите, Катя вам на все ваши вопросы ответит. Но у нас еще остался блок отзывов, мы, конечно, вот инспектируем отели сами в формате информационных туров или собственных путешествий, конечно же, спрашиваем наших клиентов, наших путешественников Турбанжур, как им отдыхается. но всегда-всегда следим за сайтом Top за рейтингом отзывов отеля которые вам рассказываем и показываем вот и наш отель grand oasis resort по рейтингу 424 из 5 возможных по рейтингу сайта top hotels разбираем хорошие и плохие отзывы начнем Наверное, все-таки с плохого. Если ехать в этот отель, то только ради рифа. Он великолепен. Значит, что-то там остальное не так. Ну вот отдыхали как раз тоже со 2 по 12 сентября, совсем свежий отзыв. Впечатление от самого отеля не очень. Во всяком случае, в сравнении с тем, где мы были ранее. Ну и тут сразу вот возникает вопрос, не указывают ребята, где отдыхали ранее, mm -hmm. потому что действительно вот иногда бывает и отдыхали в хороших пятерках, а потом решили вот сэкономить. Вот вчера тоже такой был запрос у нас по другому отелю. Наши зрители спрашивали, до этого отдыхали в 5 звезд, а сейчас хотим сэкономить. Ну, надо и учитывать, что, конечно же, отдых будет попроще. Ну, то есть, идеально, конечно, если понемножку, понемножку планку повышаешь. То есть, ну, когда понижаешь, что нужно и рассчитывать, что будет ждать тебе более простой вариант. Жадный отель, никогда такого отношения не видели в Египте. Значит так, прилетели в 7 утра, в 8.30 были в отеле, то ли нам попалась мега принципиальная ресепшениста, то ли я не знаю, но браслеты в этом отеле надевают только после 10.30, вот как ты и говорила. А я, кстати, знаю, почему они так делают. Заканчивается завтрак. да, Но ну, Мы все есть. равно успели там что-то за... взять. Ну, то есть есть еще перекусы, но вот если говорить по-честному, просто реально нас вот разбаловали Турция и Египет своим all-inclusive, когда мы приезжаем хоть в 5 утра, понимаешь, у нас должен all-inclusive уже начинаться, и да. никто не считает, что он должен начинаться в 2 часа дня, но если ты едешь какой-то европейский отдых или в Азию, где у тебя там идут только завтраки, например, или только завтрак-ужин, то каждый понимает, что сегодня ему завтрак не положен, исключительно ужин, да, ну, то есть и египтяне нас, конечно, и турки в этом плане баловали, а, Но ну, в 10.30, опять же не с двух часов браслеты да то есть а все-таки в 1030 уже он был а, так. А, как раз после окончания а, ну вот и пишут, как раз по окончанию завтрака я не успела дочитать заселяют в 14.00 даже при наличии свободных номеров, ранее заселение 30 долларов, ну вот все, что ты как раз вот и говорила а, так, 20 долларов в паспорте не прокатили, ну если уже 20 платили, мне кажется, можно уже 10 доплатить и комфортно себе отдыхать и завтракать и в номере уже переодеваться, купаться Кто отдыхать. Кто хотел, тот договорился сразу заселялись, поэтому ну вот пишут ребята, что все-таки заселялись Воселились раньше, так как был у них малыш, и сидеть с ним в лобби-баре до обеда не вариант, ну или можно все-таки не сидеть, а отправляться сразу на пляж. А, так, та же песня «При выселении в 12.00 нужно освободить номер». Ну, честно говоря, ну это прям вот стандарт, вот, да, уже больше мы не будем, что-то вот, вот минусы. Жадность отеля ощущается во всем, эти браслеты на еду, впервые такое за 4 раза в Египте. Ну, вижу, ну конечно, вот, ну как это браслеты очень у многих отелей, наверное, все-таки отдыхали действительно в хороших пятерках до этого, потому что ну, это стандарт, что браслеты идут. Э, ну кстати, в еще гиды аргументируют, что браслеты даже больше одевают за счет того, чтобы видели, что тури это турист. Конечно, Ведь Когда есть да, браслет, это да, уже да. знаем, что там стоит охрана и даже на Сохо, когда мы заходим вот через эти все да. рамки проходим. Если есть непосредственно браслет на руке, то никаких вопросов дополнительных не будет. Конечно. Так, э, постельное белье, не хлопок. В жарком климате это как-то странно. Уборка в номере оставляет желать лучшего. Оставляли доллар всегда, за него крутили лебедей, но, на пол как, э, но пол как грязный был и липким так и остался. Нет диетического стола. Я пропорную или отварную еду для диабетиков или маленьких детей. очень на нее рассчитывала, но, и, и, но ее не оказалось. Ранее во всех отелях был такой стол. Ну, вот. А тут отдельного стола не было, но были отварные овощи всегда. Отварной рис тоже был, тоже всегда, каждый день был. Ну, если действительно это. хотим, вот прям очень хороший выбор диетического меню, ну действительно, это все-таки не отель 4 звезды. Ну, то есть вот все-таки стоит, и даже не в каждой пятерке, вот, да, uh -huh. из первых бюджетных, то есть тоже там, скорее всего, его не будет. Так, ну у нас есть еще. Отзывы, шикарное место для любителей дайвинга, отлично. Ну вот да, отмечают опять пляж. В Грантуазис я была впервые как за границей, в принципе, поэтому сравнить не ничем. Тем не менее, даже в отеле слышала отзывы других туристов, что так хорошо, далеко не везде. При выборе места перед тургентом ставила две цели. Чистое море рядом и вкусная еда. При отеле было все, что хотелось, и намного больше. Но обо всем по порядку. Питание Allo Inclusive ⁇ это мое, хотя... Предупреждали, что в 4 звезды ассортимент будет не роскошный. Нам с дочкой хватало. Выбрали всего, что нам хотелось: фрукты, дыни, груши, яблоки, бананы, лайм, апельсин, виноград, гранаты, финики, восточные сладости, европейские пироженки, овощи свежие, вареные, запеченные, жареные в салатах, гарниры, рис, фасоль, паста, картофель, курица, говядина, рыба, разные виды хлеба, супчики, соленые. Далеко не, не полный перечень еды на обед и ужин. Ну, ты знаешь, иногда бывает. Кстати, вот когда люди впервые отдыхают, то вроде не с чем сравнивать и не всегда прям ориентируешься на этот отзыв. А с другой стороны, вот читаешь и вот чувствуется, что человек, знаешь, такой еще не избалованный таким mm -hmm. каким то вот супер пупер all вам поехал в 4 звезды с пониманием, что это 4 звезды, вот с ожиданиями, ну и все сложилось. Поэтому действительно, конечно же, ваше настроение, путешественники, наши зрители очень важно э, в вашем отдыхе. Если вам понравился отель, то, что он на первой линии, с красивым коралловым рифом, что это Соха-сквер, что не завышенными запросами, все-таки как, как к отелю 4 звезды. Мы вас ждем в Турбанджур, звоните нам, пишите, Катя на связи расскажет вам все детали, все подробности со своего отдыха и, соответственно, с вопросами, нюансов, плюсов, которые есть в отеле. Ну, а мы, конечно же, продолжаем экспертные беседы с Турбанджур.